понаблюдаем за движением планет вокруг своей оси. Как мы называем период обращения Земли вокруг своей оси? Шутки! За это время Земля делает один оборот вокруг своей оси. Во время вращения Земли Солнце освещает то одну, то другую сторону планеты. Так происходит смена дня и ночи. Давайте посмотрим, как долго вращаются другие планеты вокруг своей оси. Планеты-гиганты вращаются быстрее, чем Земля, а быстрее всех вокруг своей оси. Вращаются